Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я хочу приготовить несколько бургеров на, скажем так, азиатский манер. Не знаю, что из этого получится. Это эксперимент. Список продуктов и основные этапы готовки прочитайте в самом конце ролика, а пока приступим к варке риса. Я взял специальный рис для суши. Он достаточно клейкий, крахмалистый, с ним будет проще. Способ варки такого риса совершенно стандартный. промытый рис, заливаем водой, присаливаем, накрываем плотной крышкой и доводим до кипения. После закипания убавляем огонь до самого слабого и варим под крышкой, не открывая ее, 15 минут. Пока этот процесс идет, займусь соусом. Немедля очистить, натереть помельче чеснок, мелко нарубить. И смешать все ингредиенты, то есть соевый соус, вода, крахмала, мед, сладкое рисовое вино, от хон, мирин и, естественно, немного масла пахучего, ароматного, кунжутного. Часть этого соуса будет маринадом, а часть я загущу на среднем огне. Это вот у меня куриные бедрышки без шкурки и уже без костей. Перца добавлю и маринада. И пусть полежат пока, пропитаются этими вкусами и ароматами. Два кусочка всем купил, таких вот красивых. Их также замариновать. И крупные сырые креветки. Их надо очистить. Это сырые креветки. гамбас рохос сорт называется, или порода. Они красные в сыром виде. Нет, под каждым роликом обязательно один-два человека напишут, что сырые креветки серые. Почитайте интернет. Купил их замороженными, и всю ночь они у меня размораживались в холодильнике по температуре около нуля. Пищевод надо, конечно, удалить. И хвостик я не удалял, потому что с ним более красиво. И за него можно держать креветку, когда окунаешь ее в кляр. Их тоже надо замариновать. Отлично. Оставшийся маринад процеживаю. Имбирь я на терке натирал и мелко рубил чеснок, чтобы они быстрее свои ароматы в маринад отдали. Сейчас процеживаю, чтобы готовый уже соус был гладкий, такой без посторонних включений. Загущать надо на среднем огне. В составе есть крахмал, поэтому этот процесс происходит очень быстро. Хм, смотрите. Все, теряки готов, можно ее переложить в отдельную посуду. Теперь мизон. Для него возьму пару желтков. Белки пригодятся чуть позже, для кляра. Сюда немного соли и чуть-чуть воды, и разболтать. Так, с лизоном разобрались, теперь с майонезом разберемся. Его будут делать на смеси из примерно половины оливкового экстра масла и половины рафинированного. экстра Virgin в майонезе всегда дает горчинку, причем довольно сильную. Разные сорта оливкового масла дают разную по силе горчинку. Вот это масло я сегодня в первый раз использую, поэтому у него точного соотношения с рафинированным пока не знаю. Именно поэтому сейчас майонез забиваю вручную, а не погруженным блендером. Буду добавлять разного масла по вкусу, по мере изготовления. Сначала совержен, а потом рафинирован. И так буду балансить, пока не добьюсь нужной мне степени горчинки. Пора, пожалуй, на рафинизм переходить. Чем больше масла, тем майонез гуще. Один желток спокойно эмульгирует от стакана до полулитра масла. Отлично. А теперь в майонез надо добавить вкус. Горчица. Мед. Соль. Даже, наверное, еще. Вустарский соус. Где-то столовую ложку. И рисовый уксус. Вот так. И перемешать. После добавления уксуса майонез станет немного жиже. Учитывайте это. Отлично, с майонезом разобрались, рис уже сварился. Делаю быстрый финтушами. Открыл, накрыл полотенцем, закрыл плотно. Пусть остывает на плите. Займусь кляром. С ним все просто, белок и крахмал, и перемешать. Все, можно приступать к изготовлению рисовых булочек. У меня вот такой пресс для бургеров есть. Но можно пользоваться и чашкой подобного типа. Пищевую пленку сюда, затем рис и плотно придавить. Может, конечно, и так эти булки оставить, но я хочу румяности. Поэтому масло на сковороде греем. Булку одной стороной в лизон. И этой же стороной в панировочные сухари. Супер! И на сковороду. Быстро подрумянить. Румяню только с одной стороны. О, какая краста на выходе. Пусть лежит на марной салфетке, чтобы лишнее масло ушло. И таким макаром разбираюсь с остальными булками. Отлично! А теперь займусь наполнением бургеров. Кстати, духовку уже можно включить. Процесс пошел. Отрежу несколько ломтиков имбиря миллиметров по 5 толщиной. На них выложить рыбу. Ломтики имбиря нужны, чтобы рыба к бумаге не приклеивалась. Состоит соус есть мед. Он очень клейкий. Пересмазать сверху терияки уже густым. И в духовку на 15 минут при 200 градусах. Верхний и нижний нагрев. Реально время выпекания зависит от толщины ломтиков. Ту сообразите, короче. Пальцем надавливайте, готова рыба начинает расслаиваться по пластинкам. А масло для фритюры уже можно греть. Температура фритюра должна быть 180 градусов. Будет выше, слишком быстро. Снаружи зарумянится весь ваш кляр, а внутри все еще останется сырым. Будет ниже температура. Слишком кляр пропитается маслом. Пока оно греется, самое время разобраться с курицей. Каждый кусочек дополнительно смажу теперь же густым терияки. По концу он хорошо, а густой сверху будет как глазурь дополнительная. Теперь в крахмал, чтобы поверхность была сухая и кляр не сполз. Масло, кстати, уже нагрелось. И теперь в кляр. И готовлю в фритюре до зарумянивания. Важно, чтобы куски курицы у вас были одинаковой толщины и при этом не толстые. Толстые куски могут не успеть приготовиться внутри. а Акляр к этому времени уже начнет гореть. Бутер уже можно собирать. Курица готова. На салфетку ее на полминуты. чтобы лишнее масло впиталось. А сюда следующий кусок курятины. Теперь соус сюда. Майонез с японским характером. Отлично. Итак, сначала разбираюсь со всей курицей, а во второй заход пойдут креветки. Их нужно также сначала смазать густым тереяки. Затем крахмал, кляр и в фритюр. Если сначала в этом фритюре готовить креветок и в клярах сначала опускать, то они свой достаточно сильный запах отдадут и в кляр, и в масло. И, соответственно, курица будет у вас запахом креветок. Это не очень хорошо, курица значительно меньше отдает, да практически не отдает своих вкусов и запахов ни в кляр, ни в масло. Поэтому креветок помещение в эту среду, в которой бывала курица, не испортит. Итак. Отлично. Кстати, рыбу уже пора внимать из духовки. Все, креветочные бургеры тоже готовы. Ну, а с рыбой того проще. Вот такие бургеры. Какие именно готовить, выбирайте вам. Начну я, пожалуй, с курицей. Возьму бургер. Вот такой вот. красавочек. Вкусно. Но курицу я бы еще тоньше резал. Потому что у меня куски были порезаны... Солщиной примерно, ну, как я снял с бедршек, да, я их вдоль не разрезал. Они в самом толстом месте были где-то по сантиметру. Наверное, было бы удобнее трескать, если бы их э, разрезать до 5 мм, до 6 мм, может быть. Вообще было бы классно. Они быстрее приготовились, да. Кляр был был классный. Я вот пока камеры представлял, кляр куриный уже успел немножко размякнуть. А вообще, вот когда -то только вытаскивал его из масла, он еще хрустел, прям классный такой. Вот смотрите, я вам сейчас покажу такая вот курочка. Короче, классно. Рисов в бургере много, я сразу три естественно не съем за раз, а попробовать все надо, чтобы вам рассказать. Поэтому я отдельно буду пробовать. Сейчас, значит, отдельно попробую креветку. Все остальное на такой же. Так, креветку сюда. Вот так вот ее сюда. Так. М -м -м. Креветки класс. Они так классно сочетаются с телеяки. То, что я -то обмазывал ее перед тем, как в, в этот самый, в альмидон, господи, альмидон, это по-испански, крахмал, а потом в кляр, это классно. И то, что креветочку тоже сейчас обогнул в соус, она идет в этом самом бургере тоже в соусе, просто супер. М -м -м, обалдеть, очень нравится. Ну и кусочек рыбки. Вот этот кусочек рыбки, только на нем нет почти этого майонеза, его японского, надо майонеза добавить. Так. Вот так вот. ну М -м. Класс. Просто класс. Не знаю, насколько это получилось японская еда, насколько она в японском стиле. Те, кто знаком с Японией, подскажите, пожалуйста. Но, на мой взгляд, сочетание классное. Креветки стерияки, рыба стерияки, курица стерияки. Просто супер. А если вам не хочется заморачиваться с обеганием таких вот на мой взгляд, очень классных бургеров, вот этих рисовых бомбочек, то курицу после того, как вы ее достали из фритюра, можно просто в соусе терияки смешать ее, и будет тоже вот так вот, просто класс. Короче, готовьте и наслаждайтесь. На этом позвольте с вами попрощаться. Обратили внимание, на какой классный доски сегодня резал? Это подарок от подписчика Виктор, респектящийся себе. У него собственная мастерская, я обязательно ссылочку на его инстаграм дам. Слушайте, из Венге с логотипом. Мне очень нравится. Огромное спасибо. Ну и всем спасибо за компанию. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока.